в и венке, я сижу дышать, не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы, мы с моей подругой юбой, даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка, фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Обыскала все колени, номерка не нахожу, может он под стулом где-то. Мне теперь не до балета, все сильнее играют трубы, ляжут гости на балу. А мы с Меей под подругой юбой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в девятый ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок везде искала и, наконец, нашла его. Но тут как раз зажегся свет, и все ушли из дела. Мне очень нравится болеть, ребятам я сказала.